На первом шаге необходимо выбрать зачетную книжку и вид заявления «Перевод на бюджет», затем нажать кнопку «Далее». На втором шаге проверяется наличие академической задолженности. Подать заявление при наличии задолженности невозможно. Посмотреть задолженности возможно по ссылке «Показать».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 На данном шаге необходимо указать причину перевода. Это обязательное поле. Также можно ввести комментарий к заявлению. Для перехода на следующий шаг нажимаем кнопку «Далее». На третьем шаге необходимо приложить обязательные документы. Список обязательных документов зависит от указанной причины перевода. Нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем файл. Также для некоторых документов необходимо предварительно выбрать тип документа. Файл должен быть размером не более 2 МБ и в формате PDF, JPEG, gpg, PNG или BMP. А общий объем прилагаемых документов не должен превышать 20 МБ. О том, как посмотреть расширение файла, можно узнать из видео, перейдя по данной ссылке.